Зигмунд Фрейд, к 20-м годам прошлого столетия, завершив основном формирование теории пансексуализма, неожиданно в письме принцессе греческой и датской Марии Бонапарт своей соратнице и бывшей пациентке неожиданно пишет «Как я долго игнорировал агрессию». Мы живем в новую пуританскую эпоху. Только на смену пуританской морали пришла политкорректность. Изобретение термина «политкорректность» принадлежит, как ни странно, Иосифу Виссарионовичу Сталину, который в 1938 году, отвечая на вопросы американского журналиста «Отчего ж он, вождь всех народов, расправившись с врагами, неожиданно вдруг принялся мочить своих портагеновцы», ответил, обыхивая трубочкой. «Просто эти товарищи вели себя политически неверно. Political incorrect. Не ядерная катастрофа. Не политические клоуны, новоявленные нейроны, непридуманные болезни, не воинствующий ислам уничтожит человечество, а политкорректность, мать ее. Именно злокачественной политкорректностью можно объяснить появление норвежских брейвиков, расстрелы в школах и офисах и террористические акты. Миллионы людей на планете лечатся от несуществующих болезней, которым не нужны ни лекарства, ни врачи, лишь смена мировоззрения. Психосоматические болезни не от нервов, а не от убогости. Об этом и о многом другом мы поговорим с вами на моем майском семинаре «Психосоматика как пушечное мясо психического конфликта». Я жду врачей любого профиля – психиатров, психотерапевтов, психологов, действующих и будущих, а также всех сочувствующих. Мартин Гротян однажды сказал, что если Фрейд нарушил сон мира, Отец основатель психосоматической медицины Франц Александр нарушил сон психиатров и психоаналитиков. Понимаю, что не скромен, но может быть я разбужу вас. До встречи.